всем привет на связи кузнецов никита и канал настольный теннис для всех в этом видео хотел бы поговорить о таком элементе как подрезка слева немного экскурса вообще для чего применяется этот элемент он поможет вам эффективно принять подачу также вы можете с помощью этого элемента эффективно выиграть очко оставив мяч коротко либо резко его подрезав применяют этот элемент без исключения все игроки и защитного стиля, и нападающего стиля. Защитники используют шипы, короткие шипы, также гладкую накладку. На это стоит обращать внимание при выполнении. Ну и нападающие, конечно, также применяют этот элемент при приеме при активном приеме. Теперь давайте подробно рассмотрим, какие есть нюансы и как можно это эффективно использовать. Теперь, что касается техники выполнения этого элемента, давайте начнем с ног. Ноги у нас э, стоят, в принципе, так же, как и обычно, левая чуть впереди правой на ширине плеч. Само движение выполняется следующим образом: вы должны сделать замах. Он выполняется, как бы, рука ведется ближе к плечу, от плеча. И далее рука э, выходит вперед э, по направлению туда, куда вы хотели, чтобы полетел мяч. Например, если вы хотите сделать это влево, мы направляем мяч туда. Если вы хотите подрезать, например, по прямой, э, движение выполняется вдоль белой линии. И э, что касается приема подачи, э, в принципе, тут существует два основных момента, но есть еще много фишек. Давайте рассмотрим основные. То есть вам подают подачу, вы можете ее принять коротко. То есть вы должны максимально быстро э, принять мяч после того, как он отскочит от стола. То есть не давать ему подняться, а принимать его в нижней точке. Либо же вы можете э, подрезать подачу резко, длинно. То есть мяч прилетает на вашу половину, и вы резко делаете движение по направлению куда бы вы хотели, чтобы полетел мяч. Но я бы вам рекомендовал а, принимать подачу куда-то в центр, а, вот в эти зоны, потому что они неудобны. И еще существует а, несколько хитростей, касаемо подрезки слева. А, для придания мячу а, нижнего вращения выполняется точно такое же движение, только более резкое, и в конце вы можете добавить а, кистевое движение. То есть оно выполняется следующим образом. Вот а, делается отвод кисти, и в конце... Она отводится вот таким образом, то есть при приеме. Это для придания мячу более сильного нижнего вращения. В этом видео мы рассмотрели элемент под названием подрезка слева рекомендую его тренировать он очень полезен нужен и при игре на счет вы сможете выиграть ни одно ни два ни три очка использовав его друзья подписываемся на мой канал ставим лайки играем в настольный теннис и не забываем ходить в спортзал на связи был кузнецов никита всем пока